Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться проектом, который находится у на меня предстарте. Это инвестиционный проект. Называется Fast Moving. Значит, старт проекта будет 10 апреля. Зашла я мне вчера и залила на YouTube видео своего пригласителя. Там показан маркетинг. Можете посмотреть. Значит, минимальный депозит здесь от 1 доллара. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. А все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Я вам даю информацию. Ну, а вы же там сами. Надо вам, не надо. Подходит, не подходит, думаете, решаете сами. Как говорится, это дело хозяйское. Перейдя в описании под видео, вернее, в закрепленном комментарии, попадете вот на такой вот бот и кликните старт. Да? И вот он говорит, начните бизнес с одного доллара. Нет квалификаций и обязательных приглашений. Многоуровневая партнерская программа до 50%. Пассивный доход 150% от вложения. Активный доход без максимального предела 100%. 100% в сеть. Значит, ежедневные индивидуальные отчеты, персональная страница захвата, удобный поиск. Ну, это как бы есть также живая статистика. Это все просмотрите. После чего вы нажали старт, нужно выбрать язык. Здесь английский или русский. Естественно, я выбрала русский. Далее пишет вы выбрали русский язык. Ну и сменить систему, как бы нужно пройти проверку. Кликаете на вкладочку Пройти проверку. Разгадываем капчу. Просто обычно капчу. И все. И вот такая. Добро пожаловать. Далее что? Успешная проверка. Далее нужно ввести логин. Для комфортной работы в системе существует внутренний логин, который будет идентифицировать вас для других участников. Ну, как это обычно, вводите свой логин. Значит, логин успешно установлен. Далее. Есть у них новостной канал. Я подписалась. Потом живая статистика. Сейчас попробуем перейти. Вот здесь, пожалуйста, живая статистика, куратор. Ага. Это вот новая регистрация. Вот мой логин, да, видели там. И вот здесь живая статистика. Возвращаемся. Далее кликаем общий чат. Пожалуйста. Заходите и общайтесь. Вот. Далее. Ну написать куратору, то есть это мне. И что мне здесь в Асмане? Ну здесь как бы это нет ничего вот мой логин. Дата регистрации, естественно, как, так как я залила видео вчера, я зарегистрировалась вчера. И две партнерских ссылки. Кликаем на ссылочку. Она автоматически копирует. Внимание, для копирования любой ссылок нужно на нее нажать. Нажимаете, ссылка копируется. Далее здесь мои пакеты, мой кошелек, мои партнеры, мои транзакции, мой куратор, мои настройки, статистика, новости, поддержка, чат. Это все кликабельно. Можно кликать. Далее. Главное меню. Сменить язык, сменить куратора. Приветствия назад. Это я уже тут как бы сама уже кликала. Здесь я еще ничего не депонировала. И у меня здесь все по нулям. Также здесь партнерская ссылочка. Также это все. Потом я сюда вот кликнула мой кошелек. Ну, здесь курсы показано. Сколько. Значит, потом я что? Пополнялось. Это ко мне уже пришел партнер, зарегистрировался. Потом еще пришел. Также это я все кликала, друзья. Ага. Значит, и что я? Я начала пополнять. Значит, сейчас я вам все покажу. Вот, пополнение, вывод, перевод, P2P, обмен. Значит, я кликнула пополнение. Вот, я зашла пока что на 1 доллар. Вот, кликнула пополнение. На телеграм Виснет, надеюсь, все будет хорошо. Вот. Сейчас вот хочу вам показать пополнение. Блин. Вот я кликнул пополнение. Вот такая фигня появляется. Грузит. Значит, и здесь введите целое число. Так как минимальный депозит здесь от 1 доллара, я кликнула циферку 1, сделала создать счет, потом я скопировала ссылочку, ставила в браузерную строку, вот И депонировала 1 доллар. А там посмотрим, что покажет да? этот проект. Будем надеяться, он даст нам заработать. Я пополнилась. Все. Закрываю. Так. Значит, что еще? Я пополнилась. Это рефералы. опускаясь ниже так счет для оплаты успешно создан нажмите на кнопку для перехода в кошелек и оплаты счета на сумму 1 доллар я перейти оплатить как бы это все оплатила успешно пополнение баланса на 1 доллар вот оно. я депонировала сразу это мне вчера пришла рассылка. Далее что? Я пополнилась. После пополнения нужно перейти «Мои пакеты». Кликаем «Мои пакеты». Сейчас я хочу вот вам показать. Так, сейчас я вернусь вниз. Ага, вот они мои пакета. Я кликнула, мне вот показалось. Вот такие вот как бы ячейки. F1, 1 доллар. Следующий идет 5. И там по нарастающей. Так. Я кликнула. На F1, так как я зашла на 1 доллар, он у меня стал зелененьким. И F2 за 5 долларов у меня загорелся желтым. Это означает, что я могу купить также и за 5 долларов. Здесь перепрыгивать, как бы, да. например, я F3 не смогу купить, пока я не плачу F2. Также F4 я не смогу купить, если у меня не будет вот этого пакета. Перепрыгивать мы не можем. Здесь все идет как бы по порядку. Так, перед активацией пакета обязательно перейдите в пункт о системе. Посмотрите презентацию, видео, информацию. Все, у меня он куплен. Я приспокойно жду старта. Так все делают, как бы, да? Значит, и стоимость пакетов участия F1. 1 доллар 5, 10, 20, 40, 80. Далее 160, 320, 640, 1280, 2560, 520. Ну, вот как-то так. Здесь показано. Значит, и обозначение. Значит, уже был активирован. Зелененький вот у меня активирован за 1 доллар. Значит, желтый можно активировать. Красный нельзя активировать. Видим, да? Хотя я тоже все кликала. Ну, вот я тогда кликнула, вот то у меня появился. Раскликнула, ну ладно. Далее что? еще, ну вот за ночь у меня здесь что произошло это еще вчера было, а. вот у вас новый партнер, так, рассылка от проекта, ответы на часто задаваемые вопросы. После прохождения проверки капчи нужно придумать и вести внутренний логин. Это я вам рассказала. Так что делать после перехода в главное меню? Перейти в пункт о системе и все прочитать, посмотреть, изучить, где и как пополнить баланс. В пункте «Мой кошелек» пополнения. Вводите суммы и создаете счет в системе Pay. Переходите по ссылке и оплачиваете. Средства моментально зачисляются на внутренний баланс. Где и как активировать пакеты. В пункте «Мои пакеты» после пополнения внутреннего баланса выберите доступный для вас пакет. И в пункте «Активация» «Произведите активацию». Пакеты можно приобретать в любом количестве, но по возрастанию. К примеру, нельзя купить пакет «F2», если не покупали перед этим от одного пакета «F1». Ну, это я вам тоже рассказала. Если я хочу только приглашать новых участников и зарабатывать по партнерской программе, обязательно ли активировать пакет? Нет, не обязательно. Пакеты это пассивный доход, и они не требуют других действий, кроме активации. Ваши приглашения будут приносить активные доходы, для этого не обязательно активация. Если вы супер-пупер рифавод и у вас там. Рефералов много. Можете вообще ничего не покупать и не активировать. Работать чисто на реферальных начислениях. Вот. Так, опять ко мне пришел партнер. Партнер. Далее ежедневный отчет от 4.04 до 5.04. Значит, смотрите, вот средства у меня 1 доллар общий доход естественно по нулям так как еще старта не было напоминаю старт будет 10 апреля партнерский доход все по нулям у меня его средств естественно все по нулям личных партнеров плюс 11 вторая линия плюс 12 третья линия плюс 4 и пока все по нулям во всех линиях плюс 27 человек выходит. Так, благодарим, что для лето -та поля. Также заходите в наш официальный чат. Ну вот, пожалуйста. И спасибо, что выбрали. Вот такой вот, друзья, проект. Интересно. Заходите. Не интересно. Пройдите мимо. Меня проект зацепил. И я, естественно, с удовольствием зашла. Вот. Ну, в принципе, на этом Все.